Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал в видео «Спросите у Татьяны», где я говорю вам о самых интересных аспектах грамматики и лексики русского языка. Если вам нравится моя работа, пожалуйста, лайкайте, также подписывайтесь и смотрите на моем сайте упражнения, книги, транскрипции и, конечно, клуб «Русская дача» для самых позитивных и мотивированных, а также, если ваша кредо по жизни – это всегда продолжать учиться, как для меня. Сегодня у нас не трудная тема, я получила вопрос о том, какая разница между, например, словами «тише» и «потише», «больше» – «побольше», «громче» Погромче. Эта форма тише, громче, больше. По-русски называется сравнительная степень. Сравнительная степень. Сравнительный значит, когда у нас не один элемент, а мы берем два или больше и говорим, что... Вот, это большой город, а это город больше или побольше. Это а, тихое место, а это место еще тише. То есть это сравнительная степень. Но почему иногда мы говорим тише, а иногда потише? Хорошо, очень просто. Этот префикс по значит чуть-чуть. Немного. Потише, значит, немного тише, побольше, чуть-чуть больше, а погромче, немного громче. Вот, это нетрудно, да. Когда обычно мы используем? Иногда мы не хотим сказать немного громче, мы хотим сказать а, просто громче, или мы не хотим сказать, что чуть-чуть тише, мы хотим просто сказать тише, но эти формы обычно это мягкие формы, вежливые формы, вежливые – это когда мы не хотим быть агрессивными, это мягкие формы. Например, эм, ну, это зависит, с кем мы говорим, когда у нас большой авторитет с человеком, и мы можем ему, ей сказать все что хотим, да, мы можем сказать ТИШЕ, ТИШЕ, но если мы не хотим проблем с этим человеком, или если это наши коллеги, студенты, лучше сказать ПОТИШЕ. Например, например, я живу в Париже. И первый раз, когда я пошла в собор, в церковь Нотр-Дам-де-Пари, там по-английски по было написано, я думаю, keep quiet, по-французски silence, vous а по-русски тише. <laughs> И я была очень удивлена, немного удивлена, конечно, я поняла, что это перевод. Что люди не знают, но тише это очень агрессивно. И когда вы э, собор религиозный, и к вам приходят туристы, это немного некрасиво просто писать тише это агрессивно. Тише, например, можно сказать э, э, ребенку, да, когда э, Например, вы на свадьбе или в кино, и ребенок начинает плакать, и вы можете сказать «тише, тише, тише, тише», потому что, может быть, он или она вообще не понимает, слишком маленький. Но если в этом кинотеатре кто-то начинает есть попкорн очень громко, вы можете сказать «можно потише, пожалуйста?» То есть я так говорю. Извините, можно потише? Если вы скажете «тише» первый раз, это очень агрессивно. да. То есть э, потише – это более вежливо, деликатно, мягко. Тоже громко, громче. Например, если вы учитель э, пения, вокала, и у вас ученик. И у ученика скоро, например, конкурс очень важный, но она, например, поет негромко. Тогда вы можете использовать такой метод, говорить, например, громче, громче. Когда я была в школе, у нас были такие учителя, неделикатные обычно, они говорили да, нет, громче, тише, быстрее. Вот. То есть, если у вас авторитет учителя, да, вы можете говорить громче, громче, если это ребенок. Вот. Но, например, если вы пришли на конференцию, и человек-спикер говорит негромко, тогда лучше сказать «Извините, можно погромче?» А погромче можно? Погромче, чуть-чуть громче, немного громче. Погромче можно? Потише можно? Или, например, третье слово. Вы у вас гости и вы, например, им приготовили, не знаю, салат Оливье. И вы кладете салат и вы можете сказать: давай побольше еще положу. Давай побольше, побольше положить или просто побольше. Поменьше, побольше? Поменьше, нет, но побольше. Это тоже, это значит немного, это как деликатная форма, хорошая форма, вежливая форма. Я надеюсь, что вы поняли. И обычно, да, очень важно, обычно эти формы, это когда мы с людьми, у нас есть коммуникация с людьми. Конечно, когда вы говорите, например, о городе, объективную информацию, вы можете сказать этот город, Москва больше Санкт-Петербурга, потому что территория такая. Люди в Москве, например, богаче, по статистике, богаче людей в Санкт-Петербурге. Я не знаю, но может быть. То есть больше, богаче – это такая информация объективная, без эмоций. А побольше, потише, погромче – обычно это коммуникация с эмоциями. Надеюсь, вы поняли. Пишите примеры. Можете написать одну фразу, например, объективную такую. «Мой город», «холоднее». Другого города. Пример. И второй пример. Коммуникация. Например, а, пожалуйста, Татьяна, говорите помедленнее. <смех> Можно, например, сказать. Например, если вы мне напишите, можете говорить медленнее? Это не очень красиво, это немножко агрессивно. А, Татьяна, пожалуйста, можете говорить помедленнее? Это более деликатно и красиво. И если вы все напишите «Татьяна, говорите помедленнее», может быть, я буду говорить помедленнее. Но вы знаете, что есть функции в Ютубе изменить ритм видео. Вы можете сделать видео помедленнее или побыстрее. До скорого! Пока-пока!